Привет, меня зовут Мира. Возможно, кто-то из вас помнит, что раньше я принимала активное участие в феминистском киберактивизме, но несколько лет назад вышла из игры. Сегодня я хочу сделать небольшое заявление, формулировка которого заняла у меня те самые несколько лет. Это непростой для меня поступок. Я долго думала, решусь ли, но в конечном итоге пришел к выводу, что... Если я чувствую такую потребность, значит необходимо это сделать. Для начала дисклеймер. Все, что я скажу далее, является моим субъективным мнением. Я не претендую на то, что моя точка зрения является единственной, но правильной и все обязаны согласиться с нею. Второе. Я обращаюсь в основном к вполне определенной группе людей, тем персонам, которые является частью феминистского интерсекционального сообщества и его пересечении сквир, ЛГБТ и так далее. Я думаю, что именно вы те люди, которые могут меня понять. Я думаю, что... допускаю, что видео посмотрят и люди с другой идеологической повесткой, но не могу ручаться, что они поймут меня. И, собственно, что же я хочу вам сказать. Я долгие годы испытываю сильную усталость и так называемое активистское выгорание, связанное с рядом определенных причин. Если вы когда-либо открыто выступали против сексизма, национализма, трансфобии, гомофобии, иджизма, иблизма и так далее, то вы прекрасно знаете, какая реакция со стороны мейнстримного общества следует за этим. Особенно если ваша деятельность масштабна и видна большому количеству людей. Вы неизбежно встречаетесь с хейтерством, угрозами, насилием. И в особенно концентрированной форме это все получают те персоны, которые не являются частью какой-либо организации, а действуют индивидуально, автономно, не анонимно. В большинстве своем активисты и активистки редко говорят о количестве вербальной агрессии, направленной на них, ну, просто потому что выбирают тактику не кормить троллей. Так что, если вы никогда не встречались с этим, не были публичны, то просто поверьте, что уровень агрессии невероятен. И не только вербальная агрессия. Это действительно страшно, когда некие люди публикуют твои личные данные, адреса, телефоны грозят физическим насилием, когда уличных активисток атакуют с двух сторон традиционалисты и полиция. Все это механизмы, которыми нормативное общество воздействует на нас и пытается заставить нас замолчать. Это реальность, в которой мы живем, и это то, с чем нам приходится справляться каждый день. И это сложно, это тяжело. Но мы не можем в одночасье справиться с этой проблемой, это вопрос долгих лет, десятилетий развития общества. Но существует еще одна проблема, которая представляется мне чуть более решаемой на сегодняшний день. Это вопрос о том, как мы сами воздействуем друг на друга и оказываем давление на наиболее известных и активных из нас, а также на наших союзниц и союзников. В таком идеалистическом представлении сообщества феминисток, ЛГ, ЛГБТ, квир и так далее, это такое единое крупное сообщество с радугой и бабочками, которые действуют сообща для достижения примерно общих целей искоренение неравенства, разрушение дискриминирующих институтов, нормативности и так далее. По факту мы очень разобщены. И, наверное, это нормально. Возвращаясь к теории интерсекциональности, мы помним, что мы все имеем невероятно разный опыт угнетения, и зачастую нам очень сложно или даже невозможно понять друг друга, а наши цели хоть и смежные, но все же различны, как и пути их достижения. И существует множество очень острых, неоднозначных вопросов, которые делят нас на различные фракции в зависимости от наших взглядов. Все это нормально, и это естественный процесс нашего развития. Но небольшая историко-теоретическая сноска. Еще в 1984 году Белл Хукс, известная американская феминистка, исследовательница, раскритиковала термин культура изнасилования, rape culture, как трактуемый в основном как систематическое и оправдываемое обществом изнасилования женщин и мужчинами. Она предложила термин violence culture, то есть культура насилия или культура жестокости, как общую систему насилия во всех его видах, которую поддерживают и воспроизводят в рамках патриархатной культуры не только мужчины, но все мы. И меня не покидает навязчивая мысль о том, что в процессе столкновения с нашей внутренней разобщенностью мы постоянно поддерживаем и воспроизводим ту самую культуру жестокости, о которой говорила Белл Хукс. О том, что в наших конфликтах мы придерживаемся навязанной нам, что ли, со стороны патриархатно-маскулинной модели поведения, выстроенной на агрессии и стремлении задеть именно личность противницы или противника, причем как можно больше и больнее. Я часто с огорчением замечаю, как персоны, вроде бы принадлежащие к одному лагерю, позволяют себе очень резкие высказывания в адрес друг друга. И это не всегда должно оцениваться негативно. Люди, даже союзницы, не обязаны любить друг друга. Но, как я замечаю, это чаще происходит в тех ситуациях, которые основаны на идеологических вопросах, когда одна из сторон таким образом пытается сделать что-то вроде критического замечания. Но делает это, во-первых, крайне агрессивно, часто с резким переходом на личности, а во-вторых, что следует из первого, мало конструктивно и мало понятно. Я думаю, что все мы, в момент роста осознанности проходим стадию так называемого мною гнева угнетенного или угнетенной. Мы осознаем, насколько наши жизни ограничены нормативным обществом, сколько опасностей подстерегает нас, сколько насилия психологического и физического совершается и совершается над нами, и насколько все это игнорируется, а часто и поддерживается нормативными людьми. И эта стадия сознания она правильная, естественная. И этот гнев в отношении системы, в отношении конкретных ее акторов, они нормальные и правильные. Но иногда этот гнев оборачивается против нас, потому что он застилает нам глаза, и мы перестаем критически осмыслять свои действия, мы перестаем отличать своих от чужих Акты агрессии, направленные на нас, от вещей, которые люди говорят или делают по незнанию, не стремясь навредить, а, напротив, пытаясь поддержать. Мы начинаем яростно бить палкой по голове тех людей, которые решаются на публичный активизм, но допускают некие промахи. Я думаю, что раньше я сам делал подобное. Но сейчас я все больше уверяюсь в мысли о том, что агрессия со стороны сообщества в адрес активисток, активистов, союзницы, и союзников по поводу их мелких ошибок или каких-то неточностей. Это путь, который, как ни пафосно бы звучало, ведет нас в пропасть. Потому что в нашем сегодняшнем положении сообществу необходимы активистки и активисты. И нужны заметные публичные персоны. По моему мнению, это факт, который сложно оспорить. Без этого мы не продвинемся вперед. Но в какой ситуации оказываются те самые люди, которые решаются делать этот самый публичный активизм? С одной стороны, они испытывают огромное давление традиционного общества и его институтов, начиная от оскорблений в сети, заканчивая административными уголовными наказаниями. С другой стороны, они испытывают давление собственного сообщества, которое требует от них идеальности, не прощает никаких ошибок. И точно так же оскорбляет и демонстрирует ненависть. И сейчас я не говорю о каких-то конкретных случаях и даже в общем не о своем личном опыте. Я говорю о наблюдаемом мною на протяжении нескольких лет э, ряде явлений. Я не обвиняю ни в чем конкретных людей, но я прошу вас задуматься: не существует идеальных людей, не существует идеальных активисток. Не существует активисток и активистов, которые нравятся всем. Не существует союзниц и союзников, которые не делают ошибок. Но есть люди, которые стремятся к развитию и способны к рефлексии и пониманию, в том случае, если найдутся те, кто станет проводниками на этом пути. И критика — это один из способов нахождения понимания и пути к развитию. очень хороший способ. Но критика не равна вербальному насилию. Лучшая аналогия вербального насилия, по моему мнению, это то, что я уже говорила, это битье человека по голове палкой. И такой поступок может быть оправдан, избить кого-то палкой в том случае, если ты защищаешься, или если ты просто хочешь устроить срач, или если ты просто хочешь заставить персону обидеться и замолчать. Но если мы хотим... Понимание, развитие и движение вперед. Если мы говорим с теми людьми, кто с нами на одной стороне, то систематически вербально избивать друг друга это вряд ли хорошая стратегия развития. Я идеалист. Я мечтаю о том, чтобы мы в рамках нашего странного, разобщенного, но все же сообщества научились быть более добрыми друг к другу, как бы наивно это ни звучало. Я мечтаю о том, чтобы каждая и каждый из нас учились слушать, выслушивать, не соглашаться, критиковать, но мирным путем, не приводящим к тому, что у людей исчезает желание в принципе когда-либо заниматься активизмом. Я мечтаю о том, чтобы мы учились разговаривать друг с другом ненасильственно. Если я смог убедить вас хотя бы немного, то я предлагаю вам вместе со мной включаться в активную рефлексию по поводу того, что мы думаем, говорим о других людях и говорим другим людям. И есть вещи, которые могут помочь в этом. Есть, например, очень хорошая книга, учебник по ненасильственному общению маршала Розенберга. Его легко скачать в сети. Я очень рекомендую его читать вообще всем, у кого есть возможность читать. Есть хорошая статья о критике в ЖЖ, неизвестные мне авторки, я поделюсь ссылкой на нее где-то здесь. Единственное, что не всегда применимо в контексте активизма в данной статье, это пункт о том, что критика всегда выдается по запросу, потому что в активизме это не всегда так работает. Иногда люди действительно делают некую полную фигню, не замечая, не зная об этом, пока кто-то на нее не укажет и не поправит. Но это тоже нужно уметь делать. В остальном, это, наверное, все, что я хотела бы вам сказать. Я очень надеюсь, что мне удалось как-то передать свои разрозненные мысли понятным образом. И я бы хотел чтобы это видео получило распространение. Если вы согласны со мной хоть в чем-то, то, пожалуйста, поделитесь этим видео на своих страницах или доступных вам ресурсах. Я буду очень благодарен. И спасибо вам всем за внимание.